Уважаемые граждане России, дорогие друзья, мы провожаем 2003 год. Конечно, он был разным. Были сложности и ошибки, осталось много нерешенных проблем. Однако мы вместе искали и находили нужные решения. И все, чего мы добились, это не просто подарок судьбы, потому что весь год мы упорно трудились. Трудились и для себя, и для благополучия своих семей, и все это послужило нашему общему успеху, прибавило авторитета в стране в целом, достоинство всему российскому народу. Были очевидные достижения и в экономике, и в общественной жизни. И у нас есть все основания, назвать уходящий год в целом успешным. В эти минуты каждый из нас вспоминает свои главные личные и семейные события. Особенно отрадно, что в уходящем году у нас родилось больше новых граждан России. Больше, чем в прошлом. И это хороший знак. Значит, люди в нашей стране увереннее смотрят в будущее. Я желаю и детям, и родителям приносить только радость друг другу, понимать и беречь друг друга, жить в мире любви и согласии. Дорогие друзья, Новый год — это праздник, который был и останется символом добра, и надежды. И мы с полным на то основанием верим в лучшее. И надеемся сделать все, что еще не успели или пока не смогли. Всего через несколько секунд наступит новый, 2004 год. Я желаю вам, чтобы все намеченное Обязательно получилось. Задуманное сбылось. Пусть будут наполнены уютом ваши дома. Пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствуют вам не только в новогоднюю ночь, но и всю жизнь. Счастья вам! С Новым Годом!